Уважаемые любители летных видов спорта, мы снимаем вам очередное видео. А в данном случае оно будет очень называться просто ⁇ Рекорд мира ⁇ Не подумайте чего. Сейчас на этой глагол мой учитель Клаус на планере лак планирует установить ⁇ Рекорд мира ⁇ для электропланера на дистанции 3 километра. Сейчас посмотрим, как он на самом деле его уже установил, но забыл подать. Рекорд действует, нужно подать не позже, чем через 7 дней после выполнения. Ну, а Клаус, как обычно, вот он, кстати, немножечко протормозил. Ну, и, соответственно, протормозил, и рекорд не, ну, не получился. В том смысле, он получился, но его не зарегистрировать. Поэтому Клаус готовится еще раз, и нас снимают камеры снизу. Вот там стоят автомобили на склоне. Там Сережа, Туся, Дана, Макс. В общем, все. Вся банда. Ну и мы. И где-то тут Клаус. А, вот я уже его избежу его. Избыточно снизился. Вот смотрите, он, наверное, снижается тоже делать пару проходов. То есть наша задача сейчас немножечко заснять материал на фоне склона. И вот я в него целюсь. О! Он тоже на тормозах. Оп! М -м -м. Я на тормозах. Лаус на тормозах. О! Оп! Ну, вот так вот это уже вот идет. Какая красота, друзья. Вот это контент. Оп. Творка шайсти у Клауса висит почему-то. Надо будет посмотреть, что со створочкой стала я, Угу. Mm -hmm. Клаус поворачивает. Оп. Держим его в кадре. Эх! снижается мы тоже здесь сильный динамик друзья поэтому приходится немножечко да снорочка упала снизить так друзья мы тут катаемся еще один планер выхожу выше клауса буду сейчас разворачиваться Видите? ну идея какая рекорда друзья на клаус запустит электродвигатель и запущенным электродвигателем будет двигаться на скорости 170 км в час на самом деле он даже двигатель, мощность на двигатель подавать. Ну, сейчас как раз будет проверять, движочек включать. А, важно, чтобы мотор не перекрутился, то есть он рассчитан до на 160 на мини-лаке. Но так как Клаус хочет сделать 170-180, то он будет, по сути, на холостых работать. И для того, чтобы в этом случае быть в горизонте, он вынужден Эй, в динамики. Вот у него, видите, крутится двигатель, украл сейчас. Ой, этот трясёт меня. Не вижу я. Ухожу выше. Ну и разворачиваюсь, потому что, на самом деле, Клаус обогнал, сейчас мы его... Оп. Клауса не вижу. Дальше улетел, похоже. Друзья, как тяжело этими рекордами. Идея какая? Клаус запускает двигатель, но мощность у него не подает. В этом случае он за счет авторотации может раскрутить двигатель э, до нормальных оборотов, там, 6000, допустим, то есть не превышая их. Но и при этом он высоту не будет терять, потому что э, двигается он в восходящем потоке от склона, ну и получается вот такая хитрость некоторая, но ну, понятно, что когда придумывали рекорд, то не рассчитывали, что его будут ставить на планере и на склоне, но мы-то видите, какие хитрые, ну и я, и Клаус. Вот, и мы сейчас... Я сейчас буду делать проходик на встречном курсе с Клаусом, вот он. Смотрите, как пронесется. Оп. И вот сейчас нас... Снимают земли, все снимают, оп, так, опять мы слишком высоко, выпускаю воздушные тормоза, ага, оп, вот они наши парни. Woo! Приземляется, друзья, планер еще один. Кто это интересно? Клаус. Опа. Клаус приземлился. You want to start one more? А, yeah, окей. Yeah, ah, okay. Everything, okay? Everything okay? Super. Great. I do the good film. <laughs> Я Друзья, был сильный ветер, садились мы при сильном ветре, и не уверен, что шум позволил записать то, что я говорил. Итак, похоже, Клаус поставил рекорд мира на дистанции 3 километра, скорость на электрическом планере. И на данный момент времени он планирует быстренько зарядить батарейки, взлететь еще раз, потому что в один день хочет поставить два, а может быть даже три рекорда. Мира. Так что, вы представляете, тут иногда думаешь, сделать бы рекордик. А Клаус может три штуки в день сбацать. Клаус, how much your records won't do today? Как много рекордов вы хотите сделать? Я хотел бы полететь три рекорда. Три рекорда, но это зависит от времени, когда нам нужно зарядить батареи, потому что это только электрический полет. Так что это эмиссионный полет. Это зарядно солнечной энергией. Эй, эй, Красавчик Минилак, который сегодня, может быть, станет сколько-то раз рекордсменом мира. Видите? Закатываем его в ангар и сейчас будем быстренько на нем заряжать батарейки. Ага. Клаус вы, вытащил батарейки и потащил их на зарядку. Я думал, что он где-то здесь их заряжает. Я не могу их найти, друзья. Где? А, вон они. Он светится, блядь. Сейчас мы найдем наши батарейки. Заряжаются они достаточно быстро, часиков, по-моему, за шесть, мышца больше, вот, видите?